Итак, с 21 по 23 декабря приглашаю вас на празднование, которое пройдет в формате и тренинга, и физической прокачки, и, собственно говоря, празднования, да, и расслабления. То есть оно состоит из совокупности действий, направленных на прочистку и... Простраивание своего состояния с разных сторон. То есть обычно мы занимаемся и телом, и душой, и разумом. И задача встряхнуться, где-то немножко обнулиться, посмотреть на свою жизнь со стороны, пообщаться, взаимодействовать с единомышленниками, выверить свои выборы, поставить свои цели, свои желания определить, вложиться в проведение этих желаний и целей, в развертку их на следующее лето, вот. Ну еще попутно, в принципе, проучаствовать э, душой и волей, человеческой во взаимодействии, вот, в этом вот праздновании э, состояния объединения, открытия потоков э, Земли и неба, Земли и космоса, там, Солнца и так далее. Вот. Поэтому это и про подумать, это, может быть, и про поплакать, это и попраздновать, это и поплясать, и поиграть. И еще... То, что у нас никогда ничего не повторяется, свой праздник мы в процессе подготовки к празднованию формируем сами. Поэтому это тоже не повторяется никогда. Каждый раз все, кто добрались, собрались в праздновании, исходя из наших потребностей, готовности, представления, каких-то там опыт-ощущений, которые вот мы собираем воедино, проходит, происходит вот это самый наш проход. Мистериальное празднование звездных врат зимнего солнцестояния. 21-23 декабря 2019 года в ближайшем Подмосковье. Пишите, звоните, обращайтесь. ну Места мы забронировали. Надеюсь, что на всех хватит. Счастья, добра, до встречи.